Уважаемые коллеги, Центр обучения компании «Инфострой» предоставляет цикл видеоконференций, посвященных приемам работы в комплексе А0. Меня зовут Наталья. Сегодня я предлагаю вам обратить внимание на приемы работы с неучтенными материалами. Многие из этих приемов вы практически используете, но мне кажется, что заострить ваше внимание только на этом вопросе будет вполне уместным. Сегодня мы обсудим следующие вопросы. Открытая и закрытая расценка в сметно-нормативной базе, связанные строки «Работа. Неучтенный материал», способы замены неучтенного ресурса в строке «Сметы», расчет ресурса по проекту в режиме базы НСИ, расчет ресурса по проекту в режиме «Справочник», групповые операции со строками, преобразование ресурса элементных сметных норм в ресурс по проекту, печать локальной сметы и неучтенные материалы.